Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим диетическую капустку. Для этого нам понадобится 200-250 куриного филе, одна луковичка, одна морковка средняя, полкачина приблизительно капусты и томатная паста или томатная пюре, Также столовая ложка подсолнечного масла или оливкового. Соль, специи по вкусу. Так приступим. Филе нарезаем кубиками. Лук меленько крошим. Морковку трем на терочке. На разретую сковородку выливаем столовую ложку Масло заправленного выкладываем нашу колбасу и даем немножко прикониться. чуть-чуть, пока что пока После этого выкладываем морковку. Через пять минут на подушку из морковки лука выкладываем нашу, тоже мелко порезанную. Когда куриное мясо стало белым, высыпаем в ошенкованную капусту и наливаем около стакана томатного сока. Добавляем соль, перец, специи, прикрываем крышкой и тушим полчаса. Через 5-7 минут наша капустка осела. Ее стало меньше. Мы перемешали. Поменяли свои капустки. Вот. И тушим дальше. Можно еще добавить сладкий красный перец. Будет красивее. Через полчаса это готово. Вот и готова наша капустка. Вкусная, недорогая. Малокалорийное, но в то же время сытное блюдо. Так как здесь есть мясо. Приятного аппетита! Страните вместе со мной. До свидания!